Подать заявление возможно с помощью сервиса на корпоративном портале «Вместе». Доступ к сервису возможен при переходе через виджет, расположенный на рабочем столе, или раздела «Меню» «Обучение», «Заявление». Подача заявления состоит из нескольких шагов. В форме списка заявлений нажимаем кнопку «Подать заявление». На первом шаге необходимо выбрать зачетную книжку. и вид заявления Перевод в другой вуз. Затем нажать кнопку Далее. На втором шаге необходимо указать официальное наименование вуза и нажать кнопку Далее. На третьем шаге необходимо приложить сканы обязательных документов. В данном заявлении это справка о переводе, выданная принимающей организацией. Нажимаем кнопку «Загрузить» и выбираем файл справки. Файл должен быть размером не более 2 мегабайт и в формате PDF, JPEG, JPG, PNG или BMP, а общий объем прилагаемых документов не должен превышать 20 мегабайт. О том, как посмотреть расширение файла, можно узнать из видео, перейдя по данной ссылке. При необходимости на данном шаге можно добавить дополнительный документ с помощью кнопки «Добавить документ». При этом сначала необходимо указать наименование прикладываемого документа, затем приложить файл. В случае, если необходимо удалить документ, нажимаем на ссылку «Удалить». После удаления дополнительного документа необходимо скрыть поле, нажав кнопку с изображением крестика. Для перехода к следующему шагу нажимаем кнопку «Далее». На следующем шаге необходимо скачать сформированное заявление. Для этого нажимаем кнопку «Скачать заявление». Будет выгружен файл заявления. Необходимо распечатать документ, проверить и подписать. Затем нужно сканировать заявление. Отсканированные документы необходимо загрузить в систему. Для этого нажимаем на кнопку «Загрузить» и выбираем файл. Затем нажимаем кнопку «Подать заявление». Заявление перевода в другой ВУЗ подано. На данной форме расположена кнопка «Аннулировать». Посмотреть все заявления возможно списка заявлений. Для этого переходим в раздел меню «Обучение» «Заявление». Чтобы открыть форму с данными заявления, переходим по ссылке в поле Номер. Если необходимо аннулировать поданное заявление, нажимаем кнопку Аннулировать. В появившемся окне с сообщением подтверждаем действие. Заявление аннулировано. Чтобы вернуться к списку заявлений, нажимаем кнопку Назад.